Старый партизан Василий Петрович Добрынин. Подпольная кличка Чипаевец, Является главнокомандующим всех тяжелых пулеметов. Знаешь кто ты? Знаешь кто? Юродивый. Молодушный ее родин. Победа, сказал он, истина подлецов. Подобно святому Георгию Победоносцу вступил в единоборство со змеем. И в данном случае змея его сожрал. Ты из шкуры лезешь, что вы мучеником. Знаешь, кто-то... Знаешь, кто ты? Юродивый. Гадкий молодошный Юродивый. Ты шкура лезешь, чтобы выглядеть страдальцем-мучеником. Победа сказала. Истина подлецов. Гавки молодошной юрудии. Знаешь кто? -то? Знаешь кто? -то? Еродивый. Гадкий Гадкий малодушный юродивый. Победа, сказал он, истина подлецов. Ты знаешь, кто-то? Знаешь, кто? Ее родивый.